Компания Apple создала по-настоящему совершенную мобильную инфраструктуру для своих мобильных устройств, однако даже самые совершенные вещи в нашем мире могут быть, к сожалению, далеко не идеальны. Например, при обновлении на какую-нибудь новую версию iOS пользователи техники Apple, то есть мы с тобой, можем запросто схватить кирпич, зависшее яблоко на наших с тобой устройствах или одну из самых неприятных вещей – это иконка iTunes на черном фоне и шнурок Lightning, который говорят нам, типа, подключи свое устройство к компьютеру, чтобы стереть с него все данные и начать пользоваться им как бы фактически с нуля, но благо существуют разработчики, которые пока что делают специальный софт, который может еще воскресить твое и мое устройство, конечно же, из непредвиденных ситуаций, например, опять же, как те, которые я описал тебе ранее. Сегодня я расскажу тебе и твоим друзьям о довольно-таки годной утилите, с помощью которой ты действительно можешь воскресить свое устройство из каких-либо непредвиденных ситуаций или решить какие-либо проблемы с прошивкой на твоем iPhone или iPad при помощи всего лишь твоего компьютера, опять же, поломанного девайса и кабеля Lightning. И обязательно досмотри этот ролик до конца, там тебя будет ждать сюрприз или пасхалка. Погнали! Не могу сказать, что я прям-таки каждый день нуждаюсь в утилите Ray iBoot, но в некоторых ситуациях она меня действительно выручала. Одна из них, например, когда я продавал свой iPhone 6, и чтобы долго не ходить с режимом восстановления и прочей чепухой через iTunes, было достаточно запустить приложение на компьютере, подключить к нему свой проданный iPhone, нажать на всего лишь одну кнопку и по-быстрому за пару мгновений полностью вернуть свой девайс к заводскому варианту. В каких случаях программа Rayboot может быть полезна? Да, при той же процедуре обновления iOS на твоем iPhone или iPad, когда устройство может зависнуть на определенной стадии обновления. Или если ты владелец iOS-девайса с брейком и накосячил при установке или удалении каких-либо твиков, после чего твое устройство не может загрузиться в штатном режиме, то просто вводишь свой девайс в режим восстановления и выводишь его из этого режима по нажатию всего всего лишь двух пунктов в программе прикольно Ray iBoot порадовала меня небольшими мелочами которые спрятаны в настройках утилиты например как изменение цветового оформления а также сам внешний вид интерфейса с плавными анимациями и переходами между определенными разделами базовой версии приложения для большинства пользователей я думаю будет более чем достаточно однако уже в про варианте разработчик предлагает более 50 способов устранения тех или иных проблем с твоим устройством типа iphone завис на вещи яблоке синий экран смерти и так далее и тому подобное. Однако я связался с создателями этой программы, которую, опять же, я настоятельно рекомендую скачать на твой компьютер по ссылке из описания к этому ролику. И мы договорились с разработчиками провести розыгрыш на два промокода для активации полной версии Ray I на компьютерах победителей. Чтобы принять участие в моем конкурсе, тебе больше не нужно заполнять различные формочки, делать репосты роликов в соцсетях и так далее я бы не отказался от репоста, честно говоря. Ну ладно. Первое, ты должен подписаться на канал Apple Finder. Второе, ты должен поставить лайк этому ролику. И третье, вот тут очень важно, пожалуйста, не пропусти этот момент, написать всего лишь один, один любой комментарий под этим видео. И если ты даже точку отправишь, предварительно выполнив два предыдущих условия, то ты автоматически становишься участником конкурса. А вот если ты напишешь два и более комментария, то, увы, друг мой, из конкурса ты выбываешь. Итоги я подведу на своей страничке ВКонтакте уже 9 июня в 10 часов утра по Москве. И чтобы не пропустить результаты, рекомендую тебе добавиться ко мне в друзья, если ты этого еще не сделал. На связи был канал Apple Finder. Совсем скоро увидимся. До встречи. Пока.